На что вы опять потратили наши деньги? Ой-ой-ой, типа ты у нас такая прям, тут вообще самая чистюля капец, просто, да? А кто вообще разрешал воду включать? Вот именно, Ань. Эй, слышь? Спокуха, братцы. Да ладно, офигеть, в шоке. Софи, ты че? Ладно, подарок, телефон Xiaomi. МА9Т, понятно? Брат! Она залипла. Ребят, есть серьезный разговор. Ты про Аню Софи? Да, Эйван, вот когда она последний раз с нами вообще играла, а? Миша, вот скажи. Даже э, не помню. Юмичу. Она настолько кормит и отпускает гулять, чтобы мы сделали свои грязные делишки на улице. Вот. Юми, как всегда. Вот именно об этом я и говорю, в последнее время она постоянно занята. И все время лежит такая уставшая, да? Да уж, и в чем же дело, интересно? Вот и я говорю, что-то тут не так, что происходит? А не проще просто пойти и спросить у нее, в чем дело, а не сидеть тут и мыть. Киса, Алиса, что ты тут опять начинаешь, а? Хотя, э, да, идея-то неплохая. Вот именно, пойдемте ее найдем и спросим. Ой, как всегда, самое главное, ты сказать забыли. Блин, точно, привет! Подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. и и, -и ставь лайк. Миша, лайк. Э, да, и комментарии пиши. Потому что они вот тут везде появляются. А потом пойди посмотри новые видео на других наших каналах. Кстати, да, на нашем семейном канале Magic Family вышел супер эпичный влог про то, как Миша впервые в жизни ходила в салон красоты. И там что-то пошло не так. И у Ани на канале новый ролик про отношения. Ссылки в описании. Ну что, погнали? Интересно, удобно ей тут спать? Или ну такое происходит какой-то пипец? Аня! А, а, Ань! А, а, а, а что это с ней? Судя по ее виду, она убиралась. И, видимо, очень устала и уснула прямо на полу. Все ясно. У нее нет времени на нас, потому что она все время прибирается и слишком устает. Вот блин. И, и что нам теперь делать? Мы же не можем это убираться сами. Ну все, это это конец. Все, мы ее потеряли. Зачем мы построили такой большой дом? Хлебушка. Стоп, опять начинаете. Хватит мечь. Один мой знакомый котик нашел решение этой проблемы. Мне нужен компьютер. Че, правда? Киса Алиса, ты где? Так, так, так, что тут у нас? Киса Алиса, ты что там задумала? А, а, Алиэкспресс, и зачем он нам? Спокойно, мелкие, все готово. Ой, что-то будет. Киса Алиса, слой, твое с вами Слышь. О, привет, ребята, что-то я так устала. Что это? Вы опять что-то заказали без меня? Может, откроешь, вместо того, чтобы задавать лишние вопросы? А, ну ладно. На что вы опять потратили наши деньги? А ну открой, открой, посмотри. Давай, Аня, открывай уже. Может ты быстрее или нет? Эээ. А, а, серьезно? Это что, ручной пылесос? Ты давай, открывай, открывай, а то мы еще хотим выиграть фитнес-браслет с часами, смартфон, шиоми и еще вернуть все деньги за пылесос. Как это выиграть часы, браслет, смартфон, шиоми, а еще и вернуть деньги? О чем ты, Алиса? Ой-ой-ой, а я вот попозже про эту акцию расскажу. Поверь, Ань, тебе это нужно. Да ни один пылесос не справится с моими проблемами, с таким количеством мусора в нашем доме. Ох, Ань, поверь, ты просто еще мало знаешь. Погоди, погоди, Софи, Эвен же подготовился, Да? Я тоже вообще-то. А ты покемон, лучше вообще не лезь. Из тебя плохой комментатор. Давай, Иван, Жги. П -п -п представляем твоему вниманию, Аня. Dream V9P. Портативный беспроводной пылесос от Шеоми. Хм, интересненькая штука. Давай, всоси все, малыш. А, вау. Юми, ну ты че, блин, а? Че? Я, я пылесосу говорю? А чё такое-то? Юмичу, лучше просто молчи. Итак, дамы и господа, мощность сасывания этого красавца 20 килопаскаль. Это самая высокая мощность сасывания среди всех подобных пылесосов в мире на сегодняшний день. Ой, батя, короче, простым языком. он, он сосет даже кого-нибудь из нас. А, плохая идея, Юми. Ну я хотела, типа, убедить Аня. Да уж, я же говорю, молчи лучше. Э -э -э, можно я договорю? Ого, ребят, он реально круто сосет. Ань, да это еще не все, ты насадки-то это, видела? То есть вы, ребят, хотите сейчас мне сказать, что кроме там любого какого-то пола и ковров, которые он, кстати, от вашей грязи очень хорошо избавляет, можно пылесосить типа еще что-то? Да, конечно, мусор всякий по углам. Например, наполнитель из Алискиного туалета. Да, Киска Алиска, а? Ой-ой-ой. Окей, погодите, сейчас разберусь. Ань, там как бы все очень просто. А, да, София, я, я уже поняла. Прикольно, можно с щеточкой, а можно без. Ну что, Алиска, она скребла песочка? Ой, да ну вас. Ща посмотрим. о ого, а, ладно, стоп. Пока что без комментариев, я не буду обращаться. То есть можно, получается, наконец-то и шторы от Алискиной шерсти почистить? И значит, мебель от вашей шерсти... Ой-ой-ой, типа ты у нас такая прям тут вообще самая чистюля капец, просто, да? А кто вообще разрешал воду включать? Вот именно, Ань, эй, слышь, типа только мы ну, мусорим туда. Конечно, нашлась тут самая правильная. Вот именно, а как насчет крошек от всяких там чипсиков и печенюшечек на диване, а, когда ты киношки по ночам смотришь? Ой, не знаю, о каких крошках ты вообще Юмичу говоришь, даже понятия не имею, какие киношки по ночам, что в смысле? Или пыль на твоем столе. И всякую атура в мусоре, когда ты жрешь за компом. Ой, ну все, ребят, ну не, ладно, ладно. Правда, мусори мы все. Но да, в этом плане я с вами соглашусь. На осадке это действительно очень круто. Вот-вот, а, а, а, кстати, ты чувствуешь, какой он легкий. Он весит всего по, по полтора килограмма. А, блин, что, меньше, чем я что ли? Так что ты не накачаешь огромные бицепсы, удерживая его. Какой этих кто-то ну знаешь? Покемон, лучше заткнись. Я и так ничего не успею накачать, это у него скорее батарейка сядет. Блин, и что делать? Спокуха, братцы, Эйвен, объясни. А не парься, вот ты типа поставила его на специальную зарядку. Зарядился он и у него очень долгое время работает аккумулятора. Литиевая батарея от Samsung позволяет пылесосить в режиме экономии энергии в течение 60 минут. Сейчас мощного сосания, и ты свободна, как э, Юми. Ну, в общем-то, поняла. Да уж, вот кому э, точно никогда не работать в арикулами. Нет, ну я согласна. Это реально все очень круто. Погодите, но если он сломается, а вы купили его на Алике, то что делать-то? Выброшенные деньги? Упс, Эйван. Э, Спокойно. Во-первых, ремонт делается в авторизированных сервисных центрах по всей России. А во-вторых, mct Tech Aliexpress Store дает двухлетнюю гарантию на замену пылесоса и трехмесячную гарантию на замену аксессуаров. Но если ты, как мы, купишь этого красавца с 26 по 30 августа, то тебе дадут еще э, гарантийный ремонт на 10 лет. Да ладно, офигеть, я в шоке. Софи, ты че? Я просто заслушалась. Извините, крутяк. Так что ты уже успеешь состариться, а пылесос до сих пор можно будет починить бесплатно. Ой, Звание рекламщик года Блин, подозрительно, если честно Какой же он действительно удобный Столько у него плюсов И при этом хорошо убирает Стоп, погодите, он, наверное, очень дорогой недорогой, скидка 20%. Да и какая разница, мы все равно собираемся вернуть за него все деньги, да, Софи? Э -э -э вот. Ага, еще бесплатно получить фитнес-браслет с часами и смартфон Xiaomi. И все это за пылесос? Как это? Вы меня разводите или что? А ну ты че, кисалиса же сказала тебе в начале. Что? Что только сегодня, 26 августа, пяти случайным покупателям этого пылесоса Dream 9 p будет возвращена полностью стоимость пылесоса. Ну, на карту, которой ты платил. Серьезно? Нет, блин, мы так типа шутим. Ань, ну конечно серьезно. А еще мы очень хотим себе телефон Шиоми в играть. А, ну, ну ладно, я куплю вам, конечно, если так уж очень вам надо. Нет, Ань, мы хотим бесплатно выиграть за пылесос. Как это за пылесос? Кисалис, ну расскажи продолжение акции. Ладно, легко. Только сегодня, 26 августа, случайный покупатель пылесоса Dream V9P получит подарок. Телефон Шиоми ма 9 t понятно? Что, правда? Да ладно, круто. А, я поняла. Так вы купили мне пылесос, чтобы на самом деле выиграть себе телефон, да? Типа так, да? Совсем а, нет? нет. Нет, я лично хочу себе еще часы фитнес-браслет, вот. Хватит с вас бесплатного телефона, я не буду вам это покупать, а то вы меня разорите. Так, э, походу Аня не понимает. Кисалис, объясни мне по-человечески, а? а, Ань, они о том, что кроме смартфона, который можно именно сегодня, 26 августа, выиграть, еще все покупатели этого пылесоса в MCT Haleyspore 100 с 26 по 30 августа выиграли. Выиграет фитнес-браслет с часами Xiaomi Mi Band 4. Короче, каждый час три покупателя могут получить этот фитнес-браслет с часами в подарок. И все это всего лишь купив один пылесос? Да, Ань, она вообще нас слушает или что? Ну просто, блин, ребят, я удивлена и поэтому уточняю. Ну что, мы крутые, крутые, крутые, крутые. Ребят, вы реально молодцы, спасибо огромное. А погодите, я хочу подруге ссылку послать. Вдруг она тоже что-нибудь выиграет? А подруге она думает, видите ли. А мы обо всех наших подписчиках. Как подумали, И оставили ссылку в описании, вот там внизу. Блин, точно, они же тоже могут захотеть себе такой пылесос и еще и выиграть э, телефон или фитнес-браслет с часами аж сегодня. И попробовать деньги за пылесос вернуть обратно. Короче, ребята, ссылка в описании, поняли, вот там внизу. Покупайте себе такого друга и выигрывайте подарки. И как сразу у нас дома чисто стало. Ань, ну теперь-то ты не будешь так сильно уставать, да? И, -и, -и будешь с нами играть чаще. и ти ролики снимать. А не спать на полу от усталости в куче мусора, как, как бомжара. Да хватит болтать. Пойдемте с Кайей, уже 26 число, нам надо срочно выигрывать призы, потом будете болтать свои сопливые разговоры. Ой, Алис, слушай, а? хотя она права. А, Ань, а, идем? Блин, ну нифига себе, он пылесосит, я в шоке, интересно, а подушку тоже так будет? и подушку так пылесосит. Кажется, она залипла, ничего, мы без нее разберемся. Короче, вот там внизу в описании ссылки на новые ролики на всех наших каналах, понял? Вот там внизу ссылки, на пылесос ссылки, и на все ссылки. Юми, успокойся, пожалуйста, тебя что, заело что ли? Тем более. Все уже давно привыкли и знают где ссылки. Вот там внизу ссылки. Там ссылки на новые видео, посмотри потом. Юми, Юми, все все поняли это. Если ты еще не понял, то знаешь где ссылки? О мой собачий бог, что вообще происходит? Ребята знают, что на Magic Family и на Animagic вышли новые видео. Они их посмотрят. Ссылки вот там внизу. Внизу вот там ссылки. И на Иннополисос там у них акция. Ссылки вот там внизу. Ее походу реально заело. Лиша лайк. А я пойму Юмичу ссылки внизу. Вот там, пока. По-моему нам всем надо отдохнуть. Да уж. Пока, Сики.